Приветствую вас у себя на канале и сегодня мы поговорим опять об Одине, я обещал два видео об Одине и в целом вот второе. И э, у нас сегодня на повестке следующие темы, собственно как начать, если ты ни разу этого не делал, я имею в виду про общение с богами и второй аспект в целом как может протекать это общение естественно и еще поговорим о символе жертвы Одина и немного об одиническом посвящении. Перед этим видео я посмотрела множество видео разных северных язычников в разных сегментах и в целом э, понять, как, как, под, как другие люди воспринимают Одина и какой у них опыт. И они многие говорят о том, что выбирая Одина своим э, главным божеством, будьте готовы к очень жесткому пути. И, наверное, я с, ним, с ними согласна. И к тому, что Один не будет все время рядом и не будет вести за ручку. Ну, прям, скажем, за ручку никакой божества, меня никуда не водило еще это не в их стиле но а, пребывание рядом в принципе вполне то есть мое главное божество это Инана, и сейчас, да, то есть некоторые бывают паузы, вообще не бывают, она куда-то исчезает, это нормально, потому что она потом все время возвращается. <laughs> то, что говорят остальные, э преданные Одину именно, это то, что он появляется всегда внезапно, и он никогда не присутствует там вот постоянно, и по запросу по-твоему тоже не всегда появляется. А вот остальные другие боги, если честно, достаточно отзывчивы. Но я согласна с тем, что они говорят. Поряд. хотя Один не является моим главным божеством. Я понимаю уже даже в этом краткосрочном контракте с Одином, что да, он не присутствует. И это очень сильно и резко отличается от работы с другими богами, потому что когда даже ты заключаешь какой-то договор с другими божествами, более отзывчивыми, может быть, то они довольно часто присутствуют. Допустим, если заключать договор с Фрейм или даже с Тором, то они довольно часто присутствуют, и если ты их не то, наверное, 9 из 10 раз они ответят. Я много раз обращалась на последнее время к Одину, но он не отвечает. Вернее, он ответил в итоге, но когда ему захотелось, да я ответил, короче. Поэтому да, здесь есть такой элемент, то вот так вот, так скажем, за ручку он никуда не проведет. И то, что, я так понимаю, отличает постоянное сотрудничество с ним, это то, что он бросит тебя в ситуацию испытания, а дальше ты сам. Дальше ты либо выберешься, либо не выберешься. То есть, если ты выбираешь своим богом Одина, то ты готов играть эту игру на самом сложном уровне. Уровня. Так что, если вы думаете о том, что вы хотите посвятить себя как мунта из северных божеств, то подумайте еще немного. Если ваш выбор пал на Одина. А что, собственно, если вы вообще никак никогда не сталкивались с общением с богами? А есть оккультные способы, естественно. Это инвокации и э этому, ну, это, У меня, скорее всего, в какой-то момент у меня будут видео и на эту тему на канале. Но по инвокации и эвокации, я думаю, вы найдете очень много, множество материалов. И в классическом оккультизме западной традиции с разных сторон это, в общем-то, пока. Но это не единственный способ контакта, хотя, наверное, может, оккультисты не согласны, <свят> потому что считается, что да. То есть, если ты делаешь это вне определенной механики, вне ритуала, то это может быть опасным. И, пожалуй, наверное, я соглашусь, это может быть опасным, потому что вы можете привлечь не те сущности и э, заключить эти сделки не с теми существами, не с теми божествами. Поэтому, конечно, важно понимать, как распознавать этих богов. И э, здесь... Варианты достаточно индивидуальные. Но я бы начала все равно с того, если у вас нет никакого опыта и вы не хотите практиковать оккультизм, потому что вообще вот эти видео, они не про оккультизм, они про языческие практики, поэтому здесь не будет именно практики, как создать какой-нибудь магический круг, сделать вакацию, как себя там защитить и все прочее. Опять же, можно и так, если тем более у вас, допустим, есть опыт в этом вопросе. Но если мы говорим про классическое, такое языческое славление богов, то это тоже путь достижения контакта. Для начала вы определитесь с тем, зачем вы хотите, и хотите ли вы работать именно с северной мистерией. И прежде чем выбирать себе главного, наверное, бога, нужно изучить их всех. Это раз. Ну, те, кто вам, конечно, интересен, понятно, что может быть если вы совсем там далеки от какого-нибудь астецкого пантеона, то, наверное, вам туда и нет смысла идти. Но, в любом случае, изучить богов в тех пантеонах, которые вам отзываются, и начать некое общение, создать себе алтарь, поставить туда изображение, фигурку, все что угодно. Можно многих богов, да, и э, периодически делать отношения тому богу, который вы хотите внимание получить, дать какие-то хвалебные песни ему, зажигать для него благовония, э, дарить ему масла, дарить ему алкоголь фрукты мясо что там смотря вас ваш бог любит поэтому нужно понимать какие какие конкретно божества какую жертву любят. Один достаточно спокойно относится к различным предметам, они ему не очень интересны. То есть они интересны ему как знак внимания, но если вы будете носить ему там мясо с алкоголем, ну, окей. То есть может быть он, если у вас есть что-то еще помимо этого, может привлечь его внимание и у вас состоится некий контакт. Но если нет, то может быть попробовать другое, потому что конечно Одину больше всего интересно самопожертвование. То, что я говорил в прошлом видео, какие-либо действия с позиции субъекта с позиции авторитета поэтому вопрос вообще самопожертвования он достаточно ключевой вообще с работе в работе с Одином но он совершенно вне рамической традиции да то есть мы не говорим а без смысленной жертвы жертвы во имя чего-то такого благостного, во имя исключительно какого-то добра или еще что-то. да. То есть мы говорим о жертве Одины, о том, зачем он пожертвовал себя, пригвоздив себя к древу, отдав свой глаз. Да? То есть это он исключительно за гнозис, за знание, за мудрость и за то, чтобы удовлетворить свое бесконечнейшее любопытство и невероятную жажду познания. Поэтому... Именно такое самопожертвование Один будет чтить в вас. Соответственно, если вы начнете изучать руны, как его главное детище, а он в любом случае, если вы хотите, допустим, работать с Одином, так или иначе он приведет вас к рунам, потому что это основной инструмент для него, основной его, его основной дар. Поэтому... Если вы покажете свое очень сильное вовлечение, вовлеченность в изучение рун, в практику с рунами, в начертание рун, в составление бинт-рун, в составление руноставов, в изучение мифологии, истории... В изучении всех возможных источников, медитации, проживания рун, делать все. И, в принципе, по, по рунической магии, да, то есть это там не, так, не такой большой объем информации, чтобы не смочь его одолеть. Потому что у нас есть только старше и младшая Эда, у нас есть несколько достаточно интересных э, исследователей. То есть это у нас, естественно, Фрей Асвин, Тонас Торсон Блюм. Из русских достаточно, достаточно значимый автор – это Евгений Колесов под своим авторским именем Head Monster. Ну, у нас, конечно же, есть «Гвидофон лист», но это уже больше такая оккультная, под попытка объединить оккультизм с рунами, если так можно сказать. Еще есть, конечно, куча авторов, можно там считать, читать их, естественно. Но, я говорю, просто именно о, о, о, о том, что необходимо освоить. Это вот эти, вот, так скажем, «Монстры». И, собственно, сам, сам первый источник, сказания о вельсунгах тоже. То есть, в принципе, объем информации, который за несколько месяцев детально изучается довольно легко, при наличии, свободного времени. Но даже если у вас в день вы будете писать один час, за год вы освоите это все совершенно спокойно. И, следовательно, дальше только практика различных авторских техник. То есть вы можете, естественно, если изучать, там, допустим, по Ютубу, еще где-то у кого-то, авторских техник работы с рунами миллион. Поэтому, если вам интересно, это тоже можно изучить. Но вопрос в том, что показать Одину, что вы действительно очень сильно вовлечены, и вы готовы жертвовать своим временем ради этого знания, это, наверное, большая гораздо жертва, и то, что может привлечь его внимание. Ну, естественно, вам нужно иметь <смех> сказать об этом. да, То есть, если вы начинаете очень обильно и очень интенсивно изучать северную мистерию, то руны, в первую очередь, то объяснить это в том же числе, что вы заинтересованы в контакте с Одином, да? чтобы он услышал ваше намерение, что вы не просто ради праздного интереса делаете, а вы хотите действительно глубоко войти в традицию, вы хотите иметь посвящение от богов, в первую очередь от него, естественно, потому что в руны, в принципе, только он вас и может посвятить. И, соответственно, пусть он знает о вашем намерении. Вы можете это таким образом сделать, когда вы в какой-то момент вашего изучения рун, вы можете пойти в среду, например, в день Одина, куда-нибудь в лес, на море. Можно, если вы найдете какое-нибудь там воронье перо, что-нибудь такое, какую-нибудь шкурку, <смех> заодно принесете ему, кстати, еда, Одина вообще никогда не интересовала, то есть в основном это мед, если мы говорим про то, что можно потребить, и то как символ скорее. И просто обратите свое внимание, да, то есть делаете алтарь, принесете руны, помолитесь, сказав, что вы заинтересованы в этом контакте. То есть, в принципе, вот детально вот так вы можете начать свое движение к божеству. А как вы поймете, что ваш контакт состоялся? Я бы хотел, наверное, сказать, что однозначно поймете. Но это правда так. С другой стороны, есть опасность, что придет кто-то не торг. Здесь, наверное, важно уметь распознать, соответственно, прочувствовать характер бога, характер Одина, что это достаточно, это, безусловно, мощное божество. Кстати, вполне возможно, что первым, кого вы увидите, почувствуете, будут его вороны, например. Хугин и Мунин, переводится примерно как «мысль и память». То есть, может быть так, что вы сначала увидите их, почувствуете их, и уже впоследствии он. Тогда это тоже дать хороший знак. А, опять же, его энергия, да, то есть, это при, такой слегка насмешливый, слегка шутливый, саркастичный, игривый такой вот бог. Который при этом, при всей своей игривости, шутливости, несет очень мощную, стабильную энергию. То есть, несмотря на какую-то трикстерную природу, шаманскую, хтоническую природу, все равно вы чувствуете энергию его, когда он присутствует, как что-то... Я боюсь сказать слово «отеческое», потому что это не совсем так, так как он не будет выполнять роль отца, то есть за ручку он никуда не приведет. Но сама энергия, да, то есть такая, она немного есть, то есть вы чувствуете то, что как я это чувствую, по крайней мере, и многие тоже, наверное, согласятся, то сзади появляется что-то, на что вы как будто бы можете опереться. Да? То есть вы по по получаете достаточно мощное ощущение, что вы находитесь внезапно в безопасности, вы находитесь в таком большом каком-то эгрегоре, mm -hmm. в большом э мощном поле. И оно не воинственное абсолютно, даже если он бог Воин, воинской победы, бог воинов, но когда вы попадаете в его поле, то последнее, наверное, что вы чувствуете, это агрессию. А, то есть здесь присутствует всматривание такое, как с прищуренным одним глазом, да. то есть вы помните, что, во-первых, у него один глаз, натянутая на лоб шляпа, посох и... Он сначала будет слушать, что вы хотите ему сказать. Отвечает он достаточно односложно, но всегда с какой-то, ну, можно сказать, издевкой или каким-то подколом немного. То есть он такой несколько ироничный. То есть это не то, что он вышел, вас, и он не будет вас высмеивать, да? То есть нужно понимать тоже, что если он просто откровенно над вами ржет, высмеивает и вообще унижает, то, наверное, это не он все-таки. То есть он все равно очень много достоинства, все равно очень много уважения во всем этом. И его сарказм очень благородный, так или иначе. И да, благородство, наверное, это тоже, что вы чувствуете. Чувствуете небольшое противоречие, может быть, характерное, на мой взгляд, для Одина. Это когда вы чувствуете энергию. Очень древнего божества, хтонического божества, может сказать, да, то есть одного, может быть, из древнейших божеств, но вы чувствуете абсолютно молодой пытливый разум, то есть вы чувствуете вот это противоречие между э, невероятно древней энергией и абсолютно ясным разумом, ясным все понимающим, таким острым, который всматривается в вас и видит все, что ему нужно увидеть. <свят> Потому что э, такой ясности, наверное, я, может быть, не видела во всех богах. То есть, допустим, в работе с Инаной я могу сказать, что она не всегда, может быть, понимает, как нам тут <свят> человеком живется. То есть для нее течение времени, то, что для меня, допустим, прошли э, несколько... 2-3 месяца без контакта и без того, что она мне отвечала. И когда, наконец, контакт состоялся, то я поняла, что для нее, да, для нее не было. Это для нее это какая-то секундочка. И она не всегда понимает, что я в другом измерении. И для меня эта секундочка могут оказаться мучительными месяцами, когда я думаю, что какой-то контакт порвался и вообще что-то не то. Поэтому здесь нужно иметь в виду, да, что когда мы с такими древними божествами, тоже как и Нана общаемся, то иногда бывает так, что не, не совсем понимают, может быть, не совсем отдают себе отчет, или, может быть, не, не сфокусированы на том, как, как мы тут, в человеке, живем. И Один, в моем понимании, очень хорошо понимает все. То есть он мгновенно, для него как-то, для него сразу весь есть вот этот открытый 3D-анализ всего происходящего и Поэтому здесь абсолютно такая четкая, ясная энергия, не знаю, как еще ее описать, когда ты четко понимаешь, что божество перед тобой, в принципе, понимает, как устроена твоя жизнь, то, для, на мой взгляд, является отличительной чертой Одина. Потому что другие божества, даже Северного пантеона, даже тот же Тор, или Локи, или Фрейя, они, они тоже больше сосредоточены, не тоже больше сосредоточены на себе, но они... Несмотря на то, что да, они как, как раз могут чаще приходить к тебе, поддерживать, и иногда даже проводить за ручку туда, куда надо. И Нана тоже, она очень поддерживающая богиня, она присутствует, она может действительно дать такое невероятное ощущение э, силы, покоя и понимания того, куда ты двигаешься, и поддержать в этом, подсветить те качества в тебе, в человеке, который ты там в себе вдруг перестал видеть на ну, как по какой-то причине и э, э, в этом плане понятно что то есть для меня это наверное <свят> такой один из самых главных важных элементов в работе с Инаной что она мне подсвечивает очень многое красивое во мне очень много тех качеств которые помогают мне дальше двигаться и э, подсвечивает эту глубину которую до работы с ней я в себе не видела поэтому ее поддержка, она очень теплая. Один теплоты маловато. И, но при этом, да, у него есть вот это четкое понимание, как ты живешь. Как устроить твою жизнь, что тебе нужно. То есть он понимает, что есть такой человек. И, но при этом ему, наверное, не интересно, может быть, поэтому. Потому что он понимает, не знаю. Ему не интересно проводить с тобой много времени. А, поэтому он дает задания. И исчезает и может не появляться месяцами а потом внезапно появиться сказать так алё <сёк> то-то то-то то-то где это где результат работы я не понял тебе были выданы то что ты просила было выдано Если хочешь дальше продвигаться давай делай работу а, так что вот я записываю второе видео <сёк> после того когда несколько месяцев он отсутствовал и потом появился болезненно появился появился сказал что за что за фигня где вообще где работа <свят> <свят> так что так что вот <свят> делаю работу <свят> ну не только эту и, но тем не менее да то есть это, это в том числе поэтому поэтому да то есть просто хочу чтобы вы понимали как конкретно выглядит взаимодействие с Одином с моей по крайней мере конечно я могу говорить только о своем опыте но я посмотрела много роликов на ютубе, кто тех, кто работал с Одином, но в основном на английском, на русском я что-то не нашла. И, и в целом, да, примерно схожие, схожие образы. Хотя для есть женщина на ютубе, которая посвятила свою жизнь Одину, она говорит, что все-таки для нее он является отечественной такой фигурой, да, то есть, возможно, если ты выберешь его своим главным богом, этот этот элемент отеческой появится, может быть, я не знаю, я не, не выбирал его главным богом. Но она также отмечает, да, что он появляется, когда ему удобно, когда он хочет, и если ты что-то там не доделал, то он настаивает, показывает на пробелы. Это тоже достаточно отличительная черта, потому что часто боги гораздо более лояльны, что ли, нам, чем. То есть, ну, наверное, меня так никто не дергал, как один, честно сказать. Ну, в плане то, что не то, что дергал, да, то есть, ну вот это ощущение, что Алло, ты бы обещала делать, что-то что-то за фигня. Потому что остальные боги, они как-то лояльнее, что ли. Ты уже сам начинаешь там думать, как, как, что, где? Они не придут, тебе никто не напомнит. Ну, если ты совсем какую-то фигню делаешь, то, конечно, да. Но в целом. В целом, это достаточно... Это реже происходит, если работать с другими богами. Конечно, я не говорю со всех. Я не работал со всеми богами вообще, да? Поэтому из тех, с кем я работал, это не такая частая опция, когда к тебе придут и на твою прокрастинацию наступят и скажут, алё, вставай. Поэтому это тоже нам можно, наверное, привести к отличительной черте собственно Одина, чтобы как его распознать. Если... То есть не обязательно выбирать сразу главного бога, да, то есть вы можете все равно действовать по каким-то временным контрактам также, плюс, если вы хотите почувствовать всех богов, да, то сделайте себе северный пантеон, северный алтарь северных богов, и вы можете по очереди славить каждого, понимая его энергию, понимая... На, как, как, на какой контакт вы можете вместе пойти. Конечно же, здесь еще есть другой вариант, когда боги сами призывают, приходят и считают, что вы интересный для них персонаж, которому они хотят работать. И это, как правило, сны. И сны такого характера, они не такие сюжетные, как может показаться. То есть, ча чаще всего они, наоборот, очень мало сюжетные. Классические, это когда что-то не живое оживает. И это... И есть какой-то прямой указатель на символ Бога. То есть сон с Одину может выглядеть как... Что-то неживое превращается в ворона, например. И улетает. <laughs> Что-то такого ладно. То есть когда ко мне пришел Абраксус впервые, то мне снился сон такой. Мне снилось, что моя клиентка рисует... Что-то рисует на бумаге. И я подхожу и вижу, что это петух... И внезапно из этой бумаги встает полностью Абраксус. И я во сне воскликаю, это же Абраксус. И на этом сон заканчивается, собственно, все. <laughs> Больше там ничего не было. И э, я просыпаюсь, и дальше э, я запомнил этот сон, но на полдня. Потом как-то он у меня ушел из внимания. И потом я, мы ехали на мотоцикле, я слушал аудиокнигу, и там началось про Абраксуса. И я, я сразу резко вспомнил Тацион. сон. И потом еще несколько дней мне постоянно везде попадался Абраксис, и я поняла, что окей, ладно, надо, пров... надо идти на контакт. И да, контакт состоялся, состоялся вообще, он пришел к нам на сон состояние, был вообще потрясающе прекрасно и замечательно. Но сон, именно присутствие Абраксиса, вот он оказался вот таким вот странным, да? то есть там не было какого-то сюжета глобального или еще чего-то. Но да, в моем случае и в случае многих еще людей, которых я... Знаю, кто работает с этим, довольно часто бывает именно так, довольно-таки простой, какой-то может быть очень нелепый и порой неформатный для вас сон, то есть фусон, который для вас был бы очень странным, то есть когда первый раз ко мне пришла Инанна, то мне снилось огромное количество бабочек. То есть я шла сквозь прям поле, какие-то облака бабочек. Просто нужно понимать, что, во-первых, мне в жизни никогда не снились бабочки, во-вторых, мне на тот момент бабочки, я терпеть их не могла, сейчас я к ним нормально отношусь в целом, ну так, с опаской. Но на тот момент, когда мне это снилось, я буквально их очень боялась. У меня была какая-то бабочка фобия нездоровая. И Сон был совершенно не моего формата, потому что у меня обычно снятся какие нибудь там Вервольфы, вампиры, зомби, там какие-то апокалипсисы, какие-то приключенческие фильмы и все прочее. И когда сны вот такие, когда просто снится некая картинка, которая больше нет никакого сюжета, просто какая-то странная картинка. Вот я просто иду сквозь поле облака бабочек, больше ничего, нет сюжета, нет развития сюжета, ничего нет, просто вот какая-то такая странная картинка. И, собственно, в итоге, раскручивая этот символ, да, то есть я дошла до Инаны. Там еще было много, <с> не просто сразу, а лапочка, значит, Инаны. Конечно, нет, там <с> было несколько, все сложнее. Но имейте в виду, что боги могут прийти к вам очень а, через то, что будет очень странно для вас, может быть, неприятно, потому что они хотят, чтобы ваше внимание было обращено на них, да поэтому бабочки относительно меня был хорошим ходом. Так, как бы по-хорошему. И поэтому, да, иногда бывает, что конечно, может быть, могут быть сны и сюжетные, и все прочее, но если вдруг вот если что-то такое необычное, то есть вы запоминаете, что это не ваш формат, то это обычно как раз является таким контактом с божеством. А, но вот если вы, вас интересует вообще эта тема, то есть потихоньку начните с некоторых литургий по отношению к божеству вашему. Соответственно. Дальше, что касается один, одинического посвящения, того самого, самого пожертвования. Почему я говорю о том, что да, для Одина очень важно, если вы чему-то себя очень сильно-сильно-сильно посвящаете. И один из важных аспектов, который, я не знаю, который мне надо подчеркнуть, было у меня на листочке написано. Это вот когда еще написано рядом почему-то 10 в кружочке. Когда я готовила записывать еще к первому видео, я не обозначил этот чуть-чуть. А вот э, перед вторым видео мне, видимо, вытащил мне этот листочек, ну, Андрей, что ты там, не говоришь про это. Но а, важно понять да, разницу между вот, самопожертвованием. Это принципиально... Разные вещи, то, что мы говорим о самопожертвовании в стиле Одина, и в том, что он в это вкладывает, и, допустим, самопожертвование Христа. И то, что мы вкладываем, будучи воспитанные в христианских ценностях, традициях и вообще в традициях авраамических религий, да, что жертва... И здесь очень важно провести огромную границу что Христос жертвует во имя нашей чистоты перед Богом, да, то есть он выкупляет, искупляет, выкупает нас, так скажем, у Бога, спасает нас, и вот это вот все. То есть самопожертвование Одина вообще совершенно по другое Самопожертвование Одина – это для того, чтобы дать возможность нам и себе дальше познавать себя и его тоже. да, То есть это ради знания, ради продвижения, ради развития. Не ради того, чтобы искупить какой-то там чей-то секс, первородный грех или еще вот что-то в этом роде. И сделать нас чистыми перед лицом Бога. И извините, что за смех, но мне, несмотря на то, что, да, официально я изучала катехизис, я переходила из православного обряда в латинский обряд, и мне понятно, понятен символизм, безусловно, христианский, но, да, вот эта идея возвышенности через чистоту, она противоречит человеческому развитию, на мой взгляд. Вы можете со мной совершенно не согласиться, но это бесконечное стремление к святости, к асексуальности, к, а, к невключенности во все человеческое, через, в какую-то бесконечную святость, чистоту и безгрешность, это стремление к смерти, по сути. Это стремление к выходу из этого воплощения, стремление к тому, чтобы быстрее сбежать отсюда и так далее. А стремление к знаниям, к гнозису, к самопознанию, это есть та самая жертва Одина. И одиническое, одиническое посвящение, оно, конечно, только в первую очередь про это. Когда Один предлагает вам, может быть, в медитации или еще как-то повисеть на древе, чтобы понять, что вы готовы, пожертвовать, во что вы готовы вложить столько сил, чтобы получить эту мудрость и знание, и пойти северным гнодисом, пойти путем Одина в познании магии, в познании шаманизма северного, в познании рун и природы, древа и гадрассей. И согласитесь, это очень две разные жертвы. Очень, очень два разных самопожертвования. И и, конечно, и здесь вот как бы, да, два, два пути, которые разделяются. Хотя, если честно, я в этом плане больше к себя отношу в христианском аспекте. То есть, поэтому для меня Христос является тем все-таки, кто пришел свергнуть Ветхий Завет и Его власть над людьми, но что-то пошло не так. И он стал частью этой системы, против которой он боролся. Но это мои измышления, да, естественно, это там, ужасно все с точки зрения христианства, христианина клятого. То, что я говорю, но, тем не менее, это мои взгляды на христианство, и я думаю, что фигура Христа очень сильно искажена, и он был, в общем-то, интересным, замечательным парнем, и... но его превратили вот в то, что превратили, то есть он стал частью авраамического сознания, к сожалению. И поэтому его жертва, может быть, была совсем про другое. Его жертва, может быть, тоже была когда-то про гнозис. Но мы этого уже не узнаем. В современном мире его жертва во имя человечества, во имя спасения и так далее. Так вот, жертва Одина не про спасение. Он никого не спасает ей. Он открывает путь Ищущему. Он открывает своей жертвой путь к знаниям и предлагает не просто пойти за ним, потому что он уже принял на себя всю жертву, и теперь вы, о, спасенный от первородного греха и прочих, войдете в Царство Божие, и вот это вот все. Нет. Конечно же. Он предлагает вам идти туда, куда вы хотите, в общем-то, но путем гнозиса, путем познания. И он предлагает вам не идти протоптанной за ним дорожкой, предлагает вам самостоятельно повисеть на древе Годроссель и понять, что вы готовы отдать ради мудрости, знания, ради того, чтобы удовлетворить свое бесконечное любопытство, бесконечную жажду познания, бесконечную жажду гнозиса, развития, понимания своей природы и природы окружающего. Очень два разных жертвы, приношения. <laughs> И так как э, все-таки я не знаю, что за архетип, пока не нашла, но в прошлом видео я отмечала, что да, есть вопросы именно, э, некий архетип жертвующего Бога. И это Один, это Прометей, это тот же Христос, но разница в том, что остальные, остальном вообще везде, кроме христианства, Бог жертвует чем-то ради мудрости, ради знания. И поэтому момент жертвы Христа ради спасения от греховной природы очень манипулятивен. Потому что, конечно, теперь вот вы теперь не грешите, не познавайте ничего более, вот вам вся мудрость дана в этих книгах, дальше не важно, дальше не читайте. И желательно апокрифы тоже. И это, конечно, немножко обескураживает, немножко даже. И я не думаю, что изначально идея жертвы Христа была в этом. но миф о Бодине у нас не о Христе, хотя очень многие... Англоязычные, языч... Англоязычные язычники <смех> Звучит забавно Сравнивают идею Христа и Одина Но пока что на самом деле остается только такой символизм на уровне... То есть сравнение остается на уровне символизма И серия одного к дереву прибили, второго дерева прибили забываю то, что... Ну, как бы, да, сам себя Один прибыл к дереву. Здесь Христос, якобы, понимая, к чему это все идет, тоже пошел, не скрылся дальше, да понимая, что его распнут. А дальше уже идет сравнение символов Рождества, что это тоже связано с Одином, с его дикой охотой. И... И... Кстати, еще не факт. Ну... Эти сравнения немножко слишком поверхностны, но я думаю, что просто эти люди чувствуют, что связь архетипическая связь между двумя фигурами присутствует, но не совсем просто, может быть, им хочется дальше лезть. Но в моих медитациях и в это тоже всплыло почему-то, да, то есть именно параллельность Христа и Одина у меня в медитациях всплывала. И вот на этой бум бумажке Одно из да, записей То, что мне надо было сказать Это разница Это огромная разница в интерпретации Жертвы Христа и то, зачем Собственно Пожертвовал своим глазом и своим Временем Один И своим, своей болью И Не могу сказать, что я полностью Поднимаю эту идею и эту параллель Пока что На уровне только вот этом то, что я обозначила сейчас, но, возможно, позже мне откроется что-то большее, не знаю. Тем не менее, я нахожу это сравнение действительно интересным для меня в том числе, и мне интересно покопать дальше эту идею сопоставления жертвы, понимания идеи самопожертвования Бога. Ну и чисто для практики, для практики, для того, чтобы соединиться с энергией Одина, то есть я хочу просто обозначить, что самопожертвование в ключе Одина это будет именно это, ваша увлеченность и то, что вы готовы принести в жертву ради удовлетворения своей жажды познания. То есть это время ваше... Фокус внимания, ваши умственные способности, ваша э, включенность, ваша посвященность, э, от, отдача процессу. И это, наверное, главное, что будет ценить Один, и главная такая жертва. То есть, либо вы делаете что-то с точки зрения авторитета, но опять же, авторитет какой? Субъектность своей жизни. И вы отдаете в жертву вот что-то за... Ваш да, то, что вас действительно увлекает, то, что вам для вас является принципиально важен. И важно уточнить, чтобы не путать это самопожертвование Христа. То есть, если вы будете жертвовать себя там во имя спасения, каких-то христианских аврамических идей, Одину это вообще нафиг не упало, ему это неинтересно. Жертва ради во имя всего хорошего, во имя добра, во имя мира во всем мире. Это все Одину совершенно не нужно, неинтересно. Абсолютно. А, то есть оставляем всяческие аврамические идейки о жертве о, там, матери Терезии подобных персонажей. Да? То есть это вообще не про это. То есть это то, что вы готовы вложить, чтобы получить мудрость и знание, субъектность в своей жизни. Так что так. Надеюсь, это видео вам чем-то было полезным. И э, стало, может быть, более понятно, как, какие шаги нужно предпринимать, если вы вообще ни разу нигде ничего не делали. Mm -hmm. а, Но ну, если у вас есть вопросы, задавайте в комментариях. Я, естественно, доступно отвечаю. И со мной можно связываться в любых из соцсетей. Хорошего вам знакомства с богами и хейдо! Hey